Пожалуйста, у меня вопрос, а как программировать на квантовых компьютерах? Потому что... <смех> человека, а да, вот как. А еще, еще три года назад была новость о том, что написали язык программирования для квантовых компьютеров, хотя самих квантовых компьютеров еще нет. <смех> я, я, имею в виду, я понял. Да. да, вот как. Как программировать, если типа непонятно, да? То есть любая программа ⁇ это комбинация строго заданная, единицы на речь. А тут мы типа программируем, да или нет, не знаю, да или нет, не знаю. Это очень хороший вопрос, и вот конкретно я не могу сейчас на него ответить. А, но я советую почитать про язык программирования для квантовых компьютеров. Статья точно есть, я ее читал просто давно, сейчас не вспомню, sorry. Ну, и проблема как, как верифицировать эти результаты, то есть либо они истинны, либо не истинны, либо что. Да, ну типа тут такая штука, стандартный компьютер вот... Ты ему даешь задачу. А, найди мне, пожалуйста, там вариант из сотни. Правильно. Он проходит через всю сотню, пересчитывает, дает правильный. Квантовый компьютер проходит всю эту сотню вариантов единовременно, но нет никакой гарантии, что результат правильный. Поэтому нужно прогонять еще несколько рабочих циклов для того, чтобы исключить вот ошибки. Говорят, что. 99% мощности компов, квантовых компов, будет нацелено на то, чтобы исправить ошибки, чтобы как бы, вот, отсечь все возможности ошибок, а 1% просто, вот, ну, типа, на работу. Вау, у нас будет 1% для того, чтобы там, вычислять какие-то э, штуки для космических программ, рассчитывать маршруты для колонизации космоса или э, строить симуляции стволовых клеток сверхмозгов. Пожалуйста, если есть еще вопросы. Да. А Sorry. если квантовый компьютер потерян в миллион раз больше, то он еще на электроэнергии будет больше? Да, это, это, это прекрасный вопрос. Суть квантовых компьютеров, что они работают, ну, им это фотоны. То есть квантовая система кубитов это фотоны, условно говоря. То есть два фотона это два кубита. Какой размер у фотонов? Ничтожно маленький. Для того, чтобы... Ну, вы, вы видели шкаф, да, ну, шкаф, вот этот d это все там, 128 кубитов, по-моему. То есть они занимают очень мало места, энергии они, соответственно, требуют не катастрофически много. То есть а, точных цифр не назову, но вот современные суперкомпьютеры, которые просто там типа... Я имею в виду суперкомпьютеры, традиционные суперкомпьютеры, которые здоровенный вычислительный массив они куда больше потребляют энергии чем вот компьютеры. -то. то есть это оправдано. то есть больше больше энергии тратится для достижения условий чтобы работали квантовые ну, квантовые свойства частиц это как бы сверхпроводники это охлаждение близкое к абсолютному нулю Самое сложное — это изоляция вот этих квантов от внешнего воздействия, чтобы не нарушалась природа. Ну, это достаточно такая противоречивая тема. Квантовость, квантовая физика, много споров на этот счет. Поэтому я предлагаю вам ознакомиться, если вам интересно, сделать для себя вывод, насколько это ну, типа, реально. Я считаю, что шансы квантовых компьютеров есть. Еще вопрос? Да, вот, классический транзистор, да, на него подал одно напряжение, получился ноль, подал другое, получилась единица, а на квант. Каким образом на него влиять, чтобы менять состояние? Я не спец в квантовой физике и точно не могу сказать, как. Исследуют, но я точно могу сказать, что вот фотоны, например, при работе с фотонами Их захватывали ионными ловушками, если тебе это о чем-то mm. говорит Исчитывали и значение лазера То есть, вот, пожалуйста, ионные ловушки и лазер, вот наши инструменты Также, как бы... Электромагнитное воздействие. Это не, не, не всегда, как бы, да, оголенный провод, из которого шаражит электричество. Это может быть и бомбардировка гамма-лучами, например. Еще вопросы? Если нет, то спасибо. Спасибо большое.